Здравствуйте! Вы позвонили в контактный центр Центрального банка Российской Федерации. Для улучшения качества обслуживания разговор записывается. Информируем, что в настоящее время Банк России взаимодействует с участниками финансового рынка посредством личного кабинета. Получить консультацию по вопросам использования личного кабинета – нажмите «4». Получить консультацию по вопросам, связанным с финансовыми услугами – нажмите «1». Получить консультацию по вопросам отчетности финансовых организаций – нажмите «2» получить информацию о направленном обращении или записаться на прием в общественную приемную, нажмите «3». Для соединения с оператором оставайтесь на линии. Для соединения с оператором оставайтесь на линии. Здравствуйте, благодарим вас за обращение в Контактный центр Банка России. Меня зовут Ирина. Как могу к вам обращаться? Здравствуйте, Ирина. Меня зовут Меседу, и мне очень нравится, что вы надзорный орган за всеми финансовыми организациями в стране. Просто читаю сайт и цитирую. Итак, меня зовут Меседу. Вопрос, который меня интересует Скажите, пожалуйста, выдавал ли Центробанк лицензию банку Втб? На, на банковскую деятельность. Да, конечно. Конечно, верно. А теперь, есть ли в этой лицензии э, пункт соответствующей статьи пункту 5 Закона о банках и банковской деятельности за номером 395-1 э, в редакции от 30-го... 06 2018 года. Это тот, который я изучала. Есть ли там в этой лицензии пункт, дающий право ВТБ банку выдавать кредиты физическим лицам? Будьте добры, пожалуйста. Одну минуту, пожалуйста, я уточню информацию. Благодарю вас. Да. Спасибо большое за ожидание. Банку предоставляется право на осуществление следующих банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте. Да. Это привлечение денежных средств физических и юридических угу. лиц во вклады до востребования и на определенный срок. Размещение привлеченных во вклады до востребования на определенный срок денежных средств физических и юридических лиц от своего имени и за свой счет открытие ведения банковских счетов физических и юридических лиц, осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе уполномоченных банков, корреспондентов и иностранных банков по их банковским счетам, инкассация денежных средств и платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц, купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной форме, выдачи банковских Гарантий осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, за исключением почтовых переводов. Благодарю, вот только... да, благодарю вас. Будьте добры, пожалуйста, номер лицензии, которую банк, Центробанк выдал Втб банку, если я не ошибаюсь, шестьсот или 650. Ну, подтвердите, пожалуйста. Генеральная лицензия на осуществление банковских операций номер одна тысяча ровно. Одна тысяча ровно. Благодарю вас. Или еще такой вопрос. Вы увидели там фразу, что разрешение на оформление, выдачу кредитов физическим лицам? Ну, в данной лицензии нет. Правильно, в данной лицензии нет. А, вообще, по предварительно полученному мной ответу по горячей линии Центробанка, мне было сообщено, что ни у одного банка на территории Российской Федерации лицензии на выдачу кредитов э, физическим лицам Центробанк не выдавал. Вот. Но я сейчас э, конкретные банки, меня интересуют. За Банк ВТБ я вас благодарю. Точно такой же вопрос у меня по банку Сбербанку. Будьте добры, пожалуйста. Одну минуту, пожалуйста, оставайтесь на линии. Конечно, конечно. Ожидания. Благодарю вас тоже. Слушай, слушай. В принципе, все то же самое. Привлечение денежных средств mm -hmm. физических и юридических лиц во вклады, размещение привлеченных во вклады денежных средств. Но вы средств можете не физических. перечислять. Вы мне скажите, там есть э, право предоставлять кредиты физическим лицам. Нет, в лицензии этого нет. Этого нет. Скажите, пожалуйста, может быть у Сбербанка... Э, назовите номер лицензии, будьте добры, дату, когда она была выдана. Одну угу. Генеральная лицензия на осуществление банковских операций номер 1481. От 1481. Дата да. выдачи 11 августа 2015 года. Благодарю Вас. Скажите, пожалуйста, Юля, может быть такое, чтобы выдал Центробанк отдельную лицензию на ведение креди выдавание, выдачу кредитов физическим лицам? Ну вот, просветите меня в этой области как юридически слабую сторону. Нет, у них, да, может быть две лицензии, но mm -hmm. одна у них генеральная идет. Mm -hmm. И другая на драх металлы угу, Поняла. Благодарю вас. И теперь у меня вопрос непосредственно к Центробанку, как надзорному органу за всеми финансовыми организациями страны. Скажите, пожалуйста, почему по всем телевидениям, по телевидению, по всем каналам идет реклама на выдачу кредитов физическим лицам, как потребительских, так и ипотечных? Вы что, не видите этого нарушения? На основании чего? Чем банки руководствуются? Это один вопрос. Второй вопрос. Скажите, пожалуйста, вот данные лицензии, которые вы озвучили, где у вас на сайте я могу их увидеть? Вы должны пройти, то есть угу. вы находитесь на главной странице, угу. проходите дальше по левую сторону, будет список информация по кредитным организациям. Угу. Это пятая угу. тема сверху. Угу, сверху. Нажимаем на нее. Угу, по кредитным организациям. Нашла. Угу. Нашла. Далее у вас идет справочник по кредитным организациям. Вижу. Практически в центре Семь. прям первый. Вижу. Нажимаем угу. на него. Вот. Далее, угу. в поисковой строке вы вводите название банка, банка. то есть какой интересует, ну, к примеру, Сбербанк. Благодарю вас, благодарю вас, Юля, спасибо огромное. Скажите, пожалуйста, данный документ, вот то, что я его от серию распечатаю и нотариально заверю, является, я так понимаю, основанием для дальнейших моих действий? Не так ли? Или в данную, или данный, я к чему говорю, или данную лицензию то, что я с вашего сайта возьму, это же в открытом доступе, это является да, уже э, юриди... я должна его как-то печатью, как-то у вас подтверждать? Нет. Вот этот вопрос Нет. меня интересует. Печатью подтверждается только копия, которая сделана с оригинала. Угу. А это будет просто распечатка с сайта. Она, в принципе, в открытом доступе, и, и является... любой человек может ее посмотреть. И она является законной, правильно? Вот как мне ответить? Да, что... конечно, да, безусловно. Угу. Благодарю вас за очень информированный, полезный ответ. Всего вам доброго, удачи. Спасибо большое, вам всего доброго, до свидания. Извините, пожалуйста, а подскажите, <с, с какого региона вы... А я нам вас встречаете? беспокоюсь из города Сургут. Это ханта мансийский автономный округ. Просто понимаете, я бы сама банковский работник бывший но советской системы вот, до 96 -го года. И мы работали настолько, следуя букве, инструкции закона, что э, я по инерции, рефлексируя, мне даже в голову не приходило проверить этот документ. А у меня муж 7 лет платит банку ВТБ. На основании чего? И вот они ему рефинансировали этот кредит э, в январе. Я ему говорю, дай ко мне документы. Он, он это сделал, в общем-то, не, не проинформировав меня. Я узнала об этом месяц назад. Я говорю, дай ко мне договора, дай ко мне документы. И я, когда все это увидела, честно говоря, я за голову схватилась. Соответственно, я направила запросы в ФСБ и в Следственный комитет, и в прокуратуру. Это как это? Понимаете, что происходит? Человек пришел в магазин, купил бутылку водки. Тут заходит надзирающий орган и говорит магазину, у вас есть лицензия? Магазин говорит нет, а он начинает судить покупателя. Понимаете? Покупатель купил, а он начинает судить покупателя. Кто в данном случае виноват, магазин или покупатель? Естественно, магазин. Конечно, магазин. Вот об этом и речь. Я не понимаю, как они рефинансировали, как вообще это возможно. Понимаете? Вот поэтому я начала все это разгребать, все это смотреть. И, соответственно, прежде чем быть не голословной, а подготовленной, мне нужно плясать от печки. Лицензия, ребят, лицензия. Потом будем разговаривать. Соответственно, я отправила письмо Костину и здесь, что я не буду больше платить кредитов ни копейки, пока мне не докажут законность данной сделки, якобы кредита. Это что такое? И почему не открывают текущие счета? Клиринговые текущие счета. Почему банк действует, не деноминирует банки, ни один банк не, динами... не провел деноминацию? Это как понять? Я вообще, честно говоря, в шоке. Это я тысячу рублей кладу на карточку, а у меня на карточке происходит миллион. Поступление – миллион по коду 810. Это на каком основании? У меня очень много вопросов. Я, а это называется соучастие в преступлении. Соответственно, данные письма я отправила по всем надзирающим органам, потому что мы честные и добропорядочные люди. И участвовать в преступлении и мошенничестве мы не намерены. Пусть даже невольно, столько лет мы были соучастниками данного преступления. Это как понять? Либо открываете счет по коду 643, либо тут же показываете на карточке сумму, зачисленную до дедоминации, по коду 810. Все очень просто и ясно. Не так ли, Юлия? Да, конечно. Вот. Меня Ирина зовут. Ой, простите, ради бога. Я до этого разговаривала да, с Юлей, Ирина, страшного. извините. Угу. Вот. Ну, вот, вот такой вот вопрос у меня, поэтому я намерена это довести до ума, чтобы было как положено, честно и по закону. Еще раз вас да, благодарю. Ирина. Очень приятно иметь э, дело с профессиональным сотрудником, потому что на предыдущий вопрос по банке меня продержали 50 минут на горячей линии в центробанке. 50 минут. Всего доброго. Да, ужасно долго. Спасибо. И вам всего доброго. У -у -у. До, свидания. До свидания. Спасибо за обращение.